Всем привет, на связи мистер офицер. Сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Ну а в прошлый раз мы попали в Чрево Змея и попроходили его испытания. Собственно, последнее у нас, в котором мы пошли, было вот это. Если вы этого не видели, то обязательно посмотрите предыдущую запись, предыдущую серию. Ну а мы продолжаем проходить и заходим в открывшиеся ворота. Ух ты, маленький городишка. И тут тоже у нас огонечек. Нифига себе, маленькие городишка. Так. Эм. А чё это мы посидевшие? Вот что, не нашли Или это так как он действует? Лето место. Так, смотритесь. А здесь все нормально с волосами нашим. Прикольно сделано Круто, мне понравилось Так, значит Сюда мы Ну вот мы и выбрались с Этой хрени И что нас ждет Здесь <соспит> Ух ты, елки Почему ты тут стоишь? Откуда ты знаешь, что мы отсюда выберемся? Какой-то странный парень. Тут еще кто-то бежит. Вот мелкий бунтарь. Так, я все понял. А у нас копья полетели. Так. Эм. Пипец, что, бежим. Так, бежим, да? Ну да, мы бежим. Ах ты ж гадство египетский марафон так оооо вверх наверное вверх вверх вверх ёлки зеленые. так ой ой ой ёй эй эй эй эй арбузы так что за хрень ковьё у нас пролетело хм. Здравствуйте, здравствуйте. Что они вообще тут делают? Так, вот. Самый опасный момент. О, все-таки мы упали, да? Хм. Ты кто такой? Все огорожено. огорожено. О, братан полегче ясно сам виноват учетчик поучетчик вернитесь домой можешь хорошо я вернусь как только смогу М да. Так, ну что, найди новый базовый лагерь, рынок пойти. Ага, -а -а, спасибо. Так. Но ну, мы можем, в принципе, туда портунуться и не бегать здесь по городу, да? Так полагаю. Где этот костер-то такой? А, вот ты где. Так, значит, собственно быстрый переходик он урата схватили знаю они держат его в казарме думаем как его освободить я хотела помочь прости он боец что это это ключ Кажется, кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К и щель. ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь. Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сын. Ты иди за Лорцом. Вот и разделились. Так, ну змеи глаз змея водите в горный храм? Давайте посмотрим, где это. тука это находится у нас. О! Вот то ч-то. Так, вопрос, как туда попасть? Ай, так Ну давайте попробуем здесь вот пробежаться. Крепкая ларка. Забираем, забираем. Ух ты, это что за местечко такое? Оп. И тут ничего нету. Классно придумано. Нет? Я вижу тут дырка есть, ну ладно я понял, бесполезно туда, Суац. ух ты, ух ты, нифига себе, смотрите, как тут круто, ох ё, Ига тут летает блин, тычки, так ладно я понял, у нас еще смотрите тут какое-то место есть, не место в реальном круто. Так, чем мы взять не можем, да? С деревом у нас все полностью круто, все забито деревом. Ну и здесь мы тоже вряд ли что-то сможем взять. Так, извини. Иона, я приближаюсь к входу в шахту. Ага. Говорит, он горы. Он его. Спасибо. Ну что, пойдемте тогда. Топ. Оп. Блин, охота вот здесь вот щепнется. А Давайте-ка так как-нибудь встанем. Так, ну что, давайте пойдем дальше в эту зданицу, в эту шахту. И посмотрим, что у нас. В ней ждет. А вот тут еще какой-то есть ходик. Один монолит. О! В таких а, керамических вот. сосудах хранили кукурузное пиво, чичу. Дно этих сосудов урпу, пиво обычно заостренное, чтобы облегчить переливание в небольшие емкости, в которых М. подают напиток. облегчить переливание то есть получается берется за ручки так наклоняется как неваляшка и для этого такое дно А как оно стоит интересно также на боку на боку стоит и на боку переливается понятно Так, но тут ничего нету да я понял продвинутый мамский монолит Давайте посмотрим, что тут у нас будет. Я не понимаю, много общего с креольским. Понятно. Эх, мамкин диалект нам нужен. Глаз змея. Сейчас мы найдем все это дело. Мы уже прям здесь все огонь. Ну вот. Так, со стрелами на селк. Единственное, хотя... 21. 25. Отлично. 5. Все. Горный храм. Ух, йо. Это, полагаю, нам вниз надо, да? Это шахта. Держимся. Аккуратненько. Ух ты, там уже прям стучат, да? Они меня ждут. Оп. Тут надо поосторожнее. Согласен. Тут еще, смотрите, всякая интересность чем чем мы не можем прицелиться то я бы хотел поближе посмотреть все это дело но к сожалению не дают это разглядеть ладно я понял здесь вот есть вот у нас ягодки но это мы ничего не можем взять я понял Чё, блин пистолет ну и нафиг он тебе ларка блин ты как будто без пистолета а? смешная смешная так тут какие-то блин еще пульки че это дает интересно Какие-то разрывные, что ли? Это серьезно интересно. Так. Давайте так пока поставим. Пушицкую пушку. Так. Всякие паучочки. Ага. Спасибо. Так, может быть мы это теперь сможем взять? Ну да. Сможем. Так, вопрос куда дальше? Ух ты. Блин, капец какой-то. Зачем ты так? Тут сидел и ждал чего-то. Так, музыка, не надо нагнетаться. Оп. Оп. И тут опять какой-то капец. Причем эти люди, смотрите, связаны. Они умерли от холода. Однако. жесть, они все связаны, реально. Так, нам придется туда прыгать. Елки зеленые. Да ты серьезно? Нашему миру придет конец, Горы. Вулкан преобразит мир. Я на месте. Унурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет. Так, Как вы думаете, время к навыкам, да? Или не время? А -а так, требуется меньше же установления костюмов. Ну да, конечно. Из чего я захотел, да? Даже не знаю, что изучить. Так, здесь у нас еще... Никогда не срывайтесь с... Со... Хм. уменьшение урона от падения с высоты объятие пумы сопротивляемость к урону как увеличение мою так повышение сопротивляемости к урону все про деньги, на которые коррекла себе шум на убийство надавим выносливости эффект надавим выносливости что тут еще есть? Ускорение полного натяжения тетивы и сокращение времени между усиленными выстрелами. Вот оно что. Стая ревунов. Возможность одним выстрелом пустить две стрелы в две захваченные цели. О. О. О. Интересно. Давайте так и сделаем. Стая Прицелььтесь Прицельтесь. При полностью натянутой тетиви. Удерживая выстрел, приблизьтесь с помощью Q, чтобы захватить две цели. При выстреле одновременно стрел поразят двух врагов. Интересно. Так, ну и как бы все. Навыки у нас закончились. Такс. Есть Если... вот это место есть возможность куда-то вниз пойти, подпрыгнуть. Вот интересно, здесь по надо все это проходить или все-таки можно пошуметь? Так, давайте золотишко-то возьмем, подадим потом кому-нибудь. икс Тут бессмысленно туда куваться, поэтому... Да ты полегче, Лара, поаккуратнее, пожалуйста. Так, я... Смогу. Серьезно, блин, я думаю, тут куда-то можно будет забраться. сукталь Мало Как тебе? Водичка. Может, бокаш бесшумным тебя прищучить? Но я вот так решил. Так. Давайте посмотрим, что у него есть. О, денежки были. Она главная. Я, наверное, пути. забрали. Хотел бы я это действительно понимать, что ты на верном пути. А вот как это проверить? Нельзя, да, тут никуда забраться Так, нам придется вот сюда. Осторожно. Так, давай сюда, не смотри, пожалуйста. А что тут вот сразу откинулся, да? Я ж вас двоих стрелял Проверял свою способность Двоих убивать Не сработало Дать хорошая маска была. Все нормально, нет мятежников. Они сел уже убиты. Я так просто это. Но ну, случайно тут оказался. Так, эта дверка тоже закрыта, да? И никаким ее макаром не вскрыть. Ну ладно, идем дальше. Так, красивые стенки. О, что-то они там тренируются. Кажется, место то самое. Кажется. Вечно тебе все кажется и кажется. О, красивая штука. Травка зеленеет. О, ⁇ Вот эти-то ворота и нужно открыть. Блин, мне сегодня дадут их двоих прищучить, я. А? оп, и все. Откройте, откройте. Нет места. Ничего не могу взять. А, спасибо сразу две стрелы забрал Кстати, у нас теперь стрелы просто вообще ой, зачем это мы делаем? а, чтоб нас не видели серьезно, тут где-то кто-то есть? Так, не Лучник, да? Теперь надо открыть ворота. О, Зря я мазался, походу. Все, что, что Я знаю, что тут еще можно насобирать. Не обманывайте меня. Блин, что-то их пипец тут. Вы ч близнецы? Алло. Так, ворота, да не ворота не врата 15 а где еще пять стрел Так, давайте поделаем тогда их Нет. уже лучше Блин, я не думал что так все будет плохо да так. есть вот может где-то что-то еще по углам лыточник, да, тут стрелял. Плохой ты лыточник. Какая-то там целился, но он хотел нас огоньком жахнуть, но не вышло. Так, это мы банку опять взяли, да? Мы типа их должны были это э, заманить, задымить. Паразиты, блин. О, это рычаг какой-то. Или это меня сюда хотели привязать, а? У меня нет столько мест. Может запирающий механизм наверху стены? Может быть. Так, а тут у нас.. А, это мне показалось, что какая-то метка есть. А чё это. А, -а, -а это по-любому. Это все ломается. Порох. Вот это что, смотрите. Щек. Классная вещь, на самом деле. Так, вот здесь вот мы якобы можем забраться. Потом тудымс. Так, а для чего это? Там мы можем забраться. что тут? А, типа, прятаться. Интересно. Так. Эм, даже не представляю, куда нам все-таки надо бежать. Золотишко, что ли? Нет, нет. Больше я не унесу. Не золотишко. Так, ладно, я понял. Больше мы тут ничего собрать не сможем кроме всяких цветочков лепесточков да стелс у нас прошел без стелса мы тут должны были тут все задымить но нет все оказалось намного проще все решили к нам прийти и были казнены за это. Ясно, короче, это все хрень. Аккуратно. Так, выйти ножки можно попереломать. Так, ну вот, врата, походу. Походу, да. Кроте. Да, интересно. Ну что, я думаю, открытие мы перенесем на следующую серию, чтобы было сразу интересно. Ну а с вами был Фессерк, если вам понравился сегодняшний ролик, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видосики. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.